Новый день встретил меня неожиданной прохладой. Позавтракав и набросав планы на день сегодняшний, отправляюсь на встречу с Александром. У порога, однако, меня встречает верный и надежный друг семьи, который во сто крат лучше самой надежной системы видеонаблюдения. Сначала хвостатый сторож присматривался ко мне, выбирая моменты и пытаясь подобраться поближе, а затем включил режим тревоги, разбудив всю округу. Никакими уговорами не мог я угомонить этот маленький пост охраны, надежно оберегающий старый домик и его хозяев. Никакие замки и засовы не нужны с таким чутким сторожем. Но уходить я никуда не собирался, и, видимо, почувствовав это, охранник сменил режим тревоги на режим наблюдения за моими действиями. Стараясь не вызывать излишних подозрений, я дождался, когда выйдет Александр. После добродушного приветствия и расспросов о минувшей ночи, разговор плавно перешел к автомобильной тематике. Лишь сейчас обратил я внимание, что за всю поездку встречались мне на пути лишь УАЗики. 469-й, он же Козлик, Головастик, Хантер и Буханка. И каждый раз находились общие темы для разговора. Такое чувство, будто попал в клуб по интересам, хотя все люди разные. Здесь нужно отдать должное этой легенде Ульяновского автозавода, которая сближает людей даже в самых отдаленных уголках земного шара. Уголок же, где живет Александр с семьей, без преувеличения можно назвать отдаленным. Удивительно, каким чудом сохранился в суровых климатических условиях старый домик, которому около двухсот лет. Александр вспоминает, что дом этот изначально принадлежал другому хозяину. Уже позднее он перешел во владение его отца. Я, как со слов отца, помню, здесь жил другой какой-то хозяин. Потом этот дом, пере... что он как бы, ну, какой-то плотник его перекладывал, разобрал потом, видать... По новой переложил его. Быть может, благодаря этому плотнику, а может усилиями его хозяев, старенький домик дожил до наших дней, при этом довольно неплохо сохранившись. И это при том, что добраться сюда не так уж и просто, чего уж говорить о содержании и поддержании в хорошем состоянии этого экспоната из прошлого тысячелетия, оставленного вместе с селом на самовыживание. Если бы не пасеки, и кто-то частные не жили здесь все бы ничего не было. Лесхоз дорогу не делает. Я сколько раз говорил, я говорю, вы же, здесь лес, может пожар быть. А, техника, Урал пройдет, и ладно. Сейчас видишь, как люди живут, каждый себе. Кто будет дорогу? Раньше государство выделило, сказало, например, сделать дорогу. Все люди работали раньше, послали, все, трактор делай. А сейчас у каждого, ну, может, участника тракта, кто за свои деньги будет делать что-то. Прежний экономический и социальный уклад жизни давал людям определенное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. При этом принципы формирования общественного сознания и жесткий контроль со стороны государства фактически лишали человека права выбора и возможности жить чуточку лучше. Это сегодня, сейчас. Человек в рамках маломальски действующих законов волен делать все, что ему только заблагорассудится. Но опыт прошлых лет забывать не стоит. Кто знает, как повернется жизнь в будущем? Это час. Хочешь работы, хочешь нет. Раньше я так помню. Я сам как-то месяц не проработал, смотрю, участковый пришел. Завтра, чтобы ты уже устраивался на работу. Раньше же как было, в течение месяца на работу не устроился, ты тунеядец. Я даже помню, когда в школе учился, смотришь, машины идут, раз, с двух машин милиционер, выш, вышли милиционеры, в кузове сидят вот эти тунеядцы, их туда на работу. Тоже лес пилить, может и на водохранке они работали, может для ГЭСов там рубили лес. Помимо статьи за тунеядство существовало наказание и для особо трудолюбивых крестьян, стремившихся к лучшей жизни. Не обошло это наказание и отца Александра с братьями. Двух братьев расстреляли, а отца, как вспоминает Александр, отправили на пять лет в ссылку «Рыть Чуйский канал». Вернувшись оттуда без документов и с клеймом «Сын кулака», отец какое-то время трудился в Ерофеевке на заготовке леса. А после уехал на пасеку, где и проработал всю оставшуюся жизнь. Ну, отец вот говорил, ну, что, говорит, мои родители имели две лошади и две коровы. Все враг народа, кулак. Надо раскулачить. И всех, и всех, говорит, расстреляли, тогда всех работяг, которые вот занимались крестьянским хозяйством. Всех, говорит, их расстреляли, оставили одну бедноту Который говорит, нифига не, ну как вот сейчас алкаши, не хотят работать, Кто батрачит, тот живет, а кто не работает, тот бродят, бродят, ходят по городу. Здесь жил один богатенько, говорит, жил, нанял себе, работник у него был. Ну, работник, говорит, хорошо работал, он, говорит, ему отдал лошадь и корову, и, говорит, можешь отделяться, ты, короче, все заработал, что. И его кулака, кулаком посчитали, этого работника его. Сегодня простому крестьянину с одной стороны живется легче, с другой же гораздо сложнее. На место тотального контроля и слежки пришло полное безразличие к проблемам и нуждам простого народа. Старое поколение, воспитанное по социалистическому шаблону, не в состоянии не то чтобы угнаться за новыми жизненными реалиями но попросту понять, что мир уже вряд ли станет таким, как раньше. В сопровождении маленького экскурсовода знакомлюсь с небольшим участком, на котором Александр с семьей выращивают овощи, занимаются пчеловодством, держат домашних курочек. Огород поливают вручную, водой из ручья, бегущего поблизости. А еще помогают обильные росы, часто случающиеся в этих горных местах. При этом, несмотря на обильный полив, вызревает не все. У бабушки я жил, у нее капуста всегда была. Она даже... Ну, помидоры не вызревали. Она... Морозы начинались, они вот прав, такие вот были, зеленые. Напомню, что она на окошко под кровать их раз, это, раскладывала солнце в окно. Огурцы были, картофель. Ну, и горох вот это, морковка, все вот это мелочь в саде. Лук и растет. Ну, самое главное, с весны надо ухаживать, закрывать от мороза. Следить и ухаживать нужно не только за урожаем. Особого внимания к себе требуют вольные трудяги-добытчики вкуснейшего горного меда. В наши дни пчеловодство существует отчасти благодаря предыдущему поколению, предки которых, подобно отцу Александра, всю жизнь проработали на пасеках. Сегодня же пчеловодство скорее увлечение, да возможность хоть как-то улучшить свое материальное положение. Вот только этот год, если верить пчеловодам, выдался не особо урожайным на целебный нектар. Современному поколению за редким исключением будет сложно понять такой уклад жизни. Ведь в наши дни не то, чтобы отсутствие электричества... Отсутствие интернета и сотовой связи уже становится серьезной проблемой для человека, глубоко урбанизированного и привыкшего к совершенно иным условиям существования. Высокий уровень потребления, расточительства в пользовании ресурсами и зависимость от развитой сети магазинов, супермаркетов и заведения общественного питания пришли на смену честному труду, преданности своему делу, семье и уважительному, бережному отношению к тому, что имеешь. А много ли надо нам для счастья? Все было. И одежда, и и что хочешь, и сахар, и мука, все будет. Отец-то вот в Озерной, когда на пасеке был, и ту организация привозила, что родители скажут, автолавка, приезжала, и мать записывала, ну, нам в школу, вот учебники, все привозили туда. Приедет директор, ну, вот пасек, что вам надо, что, может, детям надо, мать напишет, и все привезут, и муку, и сахар, и крупу. Да отцу и так сахар это давали, пчел кормить по 10 мешков сахара. Этому дому 200 лет, будто машина времени переносит он на много лет назад, в те времена, когда жили иначе, когда не было такого изобилия, как сейчас, но было все, нужды ни в чем не было. Этот отдаленный уголок жизни можно без преувеличения считать музейным экспонатом под открытым небом, а его хозяина, Александра, смотрителем и хранителем памятника из прошлого. Здесь нет электричества, хотя буквально в двух шагах проходит линия электропередач, проведенная несколько лет назад. В таких условиях могут жить лишь сильные люди, не зависящие ни от кого и ни у кого не просящие помощи, подобно тем вольным поселенцам, которые искали лучшей жизни и находили ее в самых отдаленных уголках дикой природы. Все в нашей жизни не случайно. Глядя на это ветхое, но крепкое жилище, ловил я себя на мысли о том, что подобные островки жизни и их обитатели встречаются на нашем пути не просто так. Это своего рода жизненные вехи, помогающие не сбиться с пути и не потерять то ценное, что с каждым годом отдает человек взамен на современные блага. Эти вехи не призыв делать шаг назад, они лишь едва заметный указатель той дороги, того пути к счастливой жизни, которую когда-то давно нашли наши предки, и тропа, который с каждым годом зарастает высокой травой, название которой невежество, безразличие, жадность и тщеславие.